переходим к одному из основных модулей это э, к подготовке да то есть э, к, к этой схеме к этому моменту вам нужно подготовиться чтобы зарекрутировать 20 человек за 30 дней э, только подготовившись вы сможете в принципе сделать немыслимые очень крутые результаты первое вам необходимо э, взять некое обязательство приверженность решимость называйте это как хотите но вам нужно взять обязательства в течение вот этого периода да, то есть выкладываться на сто процентов не на пять процентов не на 50 процентов да, а взлет самолета исключительно на сто процентов покажите всем и все все на что вы способны да то есть проигнорируйте страх станьте бесстрашными эмоциональную подавленность, депрессию, все, будьте, будь, будете обижаться, будете депрессовать, будете отдыхать через 30 дней. Да, то есть, если вот вы а, дадите себе обязательство, что бы то ни стало, все 10 дней, все 30 дней отработать, как папа Карла, выполнить все, что необходимо, вы обязательно 20 человек из 30 зарекрутируйте. Мама не говорю, а если даже не зарекрутируете, но вы получите результат ощутимый, очень ощутимый, отличающийся от всего того, что вы делали заранее. Следующим шагом вы должны понять, что вам необходимо будет чем-то пожертвовать. Да, то есть и все люди, которые достигают чего-то великого, великого, они всегда чем-то жертвуют. А Что у нас случилось? Появилось. То есть, смотрю, у нас какой-то черный экран. Вот, всегда чем-то жертвуют, абсолютно. И а, вам обязательно нужно будет от чего-то отказаться. Возможно, пораньше вставать, возможно, отказаться от частого просмотра каких-то сериалов. Возможно, вы готовы отказаться от проведения лишнего часа со своей семьей либо же там занятием спорта. То есть максимально все, что забирает некое ваше время для того, чтобы вы его освободили для своего бизнеса. Потому что запомните, ребят, выкладка на 100%, вот когда вы будете в принципе развиваться и вы хотите действительно результата, 100% это означает 8-9-часовой рабочий день. Вы 8-9 часов должны уделять этому бизнесу. Если вы не новичок, и вы уже достаточно продолжительное количество времени в сетевом маркетинге, у вас есть хоть какие-то результаты, то вам нужно на этом этапе уделить 10-12, а то иногда и 16 часов, то есть 30 дней похоты а, практически круглосуточно. Это, это да. Ну, чтобы вы понимали, что такое 100% уделения. Не 1 час, не 2 часа, не 6 часов в неделю, а 8-9 часов минимум в сутки. Полный рабочий день. Поэтому, как я и сказал, если вы где-то еще работаете и вы не можете уделить этому стопроцентное время, ваш отпуск это самый подходящий момент для, в принципе, этого, этой компании. Следующим моментом вы должны попросить, не только вы должны чем-то пожертвовать, вы должны попросить о жертве других. Я не знаю, попросите супруга, жену, детей, семью, маму, папу попросите о том, чтобы к вам они вот в этот промежуток времени нормально относились. То есть вы должны на 100% сосредоточиться на этом результате. Да, то есть И вы должны попросить помощи. Да, то есть вы должны попросить о том, что ну, они должны пожертвовать. А, они должны отвлекать вас, как минимум. Да, то есть отвлекать от того, чем вы занимаетесь. Вас полный тотальный фокус на результат и вы должны освободить себя максимально от всех отвлекающих факторов которые у вас есть и поэтому если это ваша семья это ваши родители возможно у вас есть кошка собака попросите соседа маму папу кого-то поухаживать попрогуливать ну вы должны максимально освободить свое время исключительно для бизнеса очень важно ребят Почему, в принципе, в сетевом маркетинге в сетевом маркетинге случаются проблемы со своими вторыми половинками? Муж обижается на жену, жена обижается на мужа. Тот, тот уделяет очень много сетевому маркетингу, но не получает никакого результата, а все потому, что вы не разговариваете со своими вторыми половинками. Вам очень важно, прежде чем стартовать, в принципе, да, то есть э, э, стартовать вот эту всю компанию. Да, то есть вот, вот эту всю движуху вы должны провести переговоры со всеми важными вам людьми. Настолько максимально, насколько это возможно, насколько вы с ними соприкасаетесь. Вы должны прям рассказать о, о, о своем видении, о том, что в принципе к чему вы стремитесь, что, к чему может прийти, привести вот эти 30 дней, если они, как минимум, вам не будут мешать. Да, то есть, а еще как лучше, они будут вас поддерживать. Потому что вот именно вот этот негатив со стороны самых близких людей, негатив со стороны то, что вам ставят коле палки в колеса, препятствуют вам всегда, а, негативят, это прям очень сильно подавляет, это не дает, в принципе, возможность развиваться. Поэтому... Дайте им понять, что выигрыш стоит того, и попросите их вам помочь. А, первое, это вот как в шаге выше, это пожертвовать временем. Второе, это относиться к вам хорошо, нормально, поддержать вас в эту непростую минуту, потому что вы будете стараться не для себя, по крайней мере, не только для себя, но и для семьи, для всех тех, кто вас окружает, потому что это очень важно. Дальше, ребят, вы должны четко определить время, сколько вы будете на это тратить. Да? То есть, опять же повторюсь, если вы хотите взлететь, один час времени, два, три, четыре часа времени в день этого недостаточно. А тем более, пока вы перетрансформируетесь, пока вы уберете все отвлекающие факторы и поймете, что вот это вот листание новостной ленте, читание мессенджеров, телеграм-каналов, тикток, залипание, инстаграм-сторики, это деструктивные отвлекающие факторы, от которых вам нужно отказаться. Вот это вот следующим, это следующим шагом. Но время, определить время, в которое вы действительно будете работать для вашего бизнеса, да, то есть все, что ведет к результату, гортани на новостной ленте, почитать, где-то поучиться, это не построение бизнеса. Поэтому определите время, сколько конкретно вы будете тратить времени на построение этого бизнеса. И моя вам рекомендация, хотите его построить 8-9 часов в сутки на протяжении 30 дней, как штык, да, то есть а для тех, кто уже продолжительное количество времени в этом бизнесе, то 10-12 часов, а то и 14 часов вот этому бизнесу вам необходимо будет посвятить, если вы хотите действительно построить это время. Я вам сразу же даю нормальное, правильное ожидание, чтобы вы потом не расстраивались, да, то есть что вот я ожидал одно, а действительность не оправдала ожидаемое. То, то только тогда, когда вы сравняете правильное ожидание, да, то есть и что необходимо для этого сделать, тогда у вас эти ожидания оправдаются. Освободите себя отвлекающих факторов. Удалите на это время ТикТок, удалите на это время там, мессенджеры дополнительным. все, что тянет от вас время, удалите вкладки, вылезьте с этих сливов, там, где вы курсы черпаете, проглатываете, прям, прям глотаете, жрете, обучаетесь, уберите это все. Все, что вам необходимо, у вас уже есть да, для того, чтобы сделать этот результат. Дополнительных курсов вам не нужно. 30 дней себе полного, тотального фокуса на действиях, которые необходимы для результата, о котором мы сегодня рассказываем. Уберите, удалите, ограничьте себя от всех отвлекающих факторов, которые вам могут пожрать ваше время. Следующим шагом, седьмым шагом вы должны подготовить все необходимые инструменты, чтобы у вас все было под рукой. Книги, раздаточный материал, вебинары, автовебинары, видео, статьи, группы, воронки. Все любые инструменты, которые презентуют вместо вас. Это очень важно. Не вы должны презентации проводить вашего бизнеса. Есть... Созданы для этого инструменты либо со стороны вашей компании, либо со стороны параллельных веток, либо со стороны ваших спонсоров, либо вами самими. У вас должны быть созданы инструменты, которые презентуют ваш бизнес вместо вас. Ничего так лучше не сделать, чем какой-то инструмент. Это и сэкономит вам время. Вы сможете действительно это использовать как рычаг и задействовать э, всего лишь полчаса времени и уже... Проделать все необходимые действия, да, то есть, потому что вы будете строить 30-минутные блоки, да, то есть, ваша одна презентация, вот, коммуникация с человеком не должна длиться более 30 минут, если мы хотим выполнить весь тот план, который мы с вами сейчас строим. далее. вы выбираете дату старта, вы четко понимаете, вот, старт компании, крестовый поход мой начинается такого-то числа, и вот к этому числу у вас уже должно быть все готово. Как только вы определили дату старта, вы начинаете утеплять свой список. Да? То есть э, список это все, до кого вы можете дотянуться. Социальные сети, телефонная книга, мессенджеры, чаты, э, контакты, э, адресная книга. Все, что у вас есть. Все, до чего вы можете дотянуться. Утепляться каким образом? Просто написать привет. Просто написать привет. Да, то есть, потому что, когда э, придет дело до того, чтобы людям что-то предложить, ну, это будет как продолжение. Чтобы этого не было, что вы полгода не общались, либо там э, долго, промежуток времени вы друг о друге уже забыли, и тут, слушай, у меня есть к тебе очень прикольное предложение. Ну, чтобы это не выглядело как зомбо-ящики, которые вот многие сетевики неправильно поступают. То есть, вы... Э Перед стартом всего этого вы уже должны утеплить ваш, ваш весь список знакомых, максимально весь, весь без каких-либо ярлыков, ребята, без ярлыков. Пожалуйста, не ограничивай себя ни в чем, вот этому надо, вот этому не надо, всем напишите привет, как дела. Все, просто напишите привет, как дела. Это тут ничего сверхъестественного нету, это просто даже смс-ку отправить привет, чтобы вам написали обратное привет. Привет, как дела? Да? С этим понятно? Напишите девяточку, если понятно. Следующий шаг это прям очень прикольно и очень интересно. Компания шепот. Да, то есть компания шепот, за две недели до старта. За две недели до старта а, максимальное количество людей, которые вы понимаете. Что вот с этими бы людьми вы хотели бы построить этот бизнес. Неважно, хорошие отношения у вас с ними, либо плохие, либо нейтральные. Вы давно не разговаривали. Неважно. Если хотите, то вот в виде утепления, после того, как вы написали привет, как дела, и вам ответили, вот вы можете со всеми, в принципе, те, кто вам ответил, и, кстати, я вам всем рекомендую: не нужно никому звонить. Все сегодня в мессенджерах смс-ками. Даже вот телефон берете, смс-кушлете. Просто все позабыли уже, что в телефоне можно смс отправлять. Это, кстати, очень сильный инструмент. Сегодня многие считают себя дебилами, если просто они не ответят. Ну, то есть, ну, норма мира такая, психология мира такая, что ну, если я не отвечу, то я какой-то ненормальный. Ну, то есть, и так далее. То есть это можете в мессенджере сделать, либо смс-ку отправить в социальных сетях, смс-ку прям, прямо по телефону, смс-ку, мало кто этими пользуется, и этим выделитесь, да, то есть смс-ки только какие-то банки, либо МТС, там, ВИЛКОМ делают, да, для того, чтобы попросить, что баланс у вас закончился, а тут вы можете написать, да, то есть привет, как дела, да, то есть привет, нормально. И вот тем людям, которые вам ответят, которые вам ответят, вы включаете компанию шопа, то есть создаете определенную интригу. Вы говорите, смотри, через две недели вот такого-то числа, только, пожалуйста, держи это в секрете. Вы можете, в принципе, начать с того, что у меня есть небольшой секрет, который я хочу, чтобы ты знал. да, То есть я сейчас объясню, но пообещаю, что ты это никому не расскажешь. Да? То есть, и вы такие, да, хорошо. ну и человек, человек же существо любопытное. Он такой, ну конечно, никому не расскажу. да, И вы говорите, смотри. Я в принципе сейчас активно начинаю развивать одно направление, один на этом прям можно зарабатывать очень хорошие деньги. да То есть, вот это вы можете через продукт, через бизнес. Я зайду это через бизнес. Да? То есть вы говорите, смотри, это полный секрет, только никому не рассказывай. Я просто хочу тебе об этом сейчас рассказать, потому что я вижу в тебе потенциал и хочу, чтобы ты просто это знал и не пропустил что-что. Смотри, через две недели. Я буду собирать узкий круг людей, с которым вместе мы будем вот захватывать вот эту территорию, да? то есть вот, например, там такой-то район в таком-то городе, либо вот город, либо какую-то область. Вот в эту область я буду заводить крутой продукт, крутое направление, на котором можно очень классно монетизироваться, на котором можно сделать хорошие объемы, хорошие продажи, заработать очень много денег. Я буду собирать очень узкое количество людей, то есть вот. Старт будет конкретно вот начало вашей вот этой компании. Вот вы же выбрали дату на шаге 8. Вот все начнется вот такого-то числа. Моя задача будет объединить 20 человек, и с этими 20 человеками мы сделаем бизнес. Вместе сделаем бизнес, заработаем неприлично много денег. Просто имей в виду, да, то есть если тебе это будет интересно, все подробности можно будет узнать только вот такого-то числа. То есть, понимаете, вы такую затравку, вы вроде бы рассказали все, но ничего, да? то есть вы дали какую-то такую затравочку, что что-то будет, на это можно что-то сделать, на это можно заработать, что-то будет невероятное, и дедлайн ограничения, узкое количество людей, вы будете эксклюзивно собирать, узкое количество людей, которым это будет доступно, которым это нужно, будет много. Если не хочешь пропустить, вот это будет тогда. И человек уже будет в предвкушении, и когда вы ему напишите вот тогда-то он к этому будет нормально относиться. Ребят, как вам такая идея? Это вы можете в принципе обдумать, как вы это можете вот такую же интригу создать а, по поводу продукта, если вы хотите. Через продукт. Но мы же сейчас говорим в сторону бизнеса, да, то есть мы это говорим в сторону бизнеса, мы же хотим зарекрутировать людей. Поэтому мы это, ну, в принципе, делаем со, со стороны бизнеса. Мы делаем это со стороны бизнеса. А потом э, всегда легче перевести э, людей в клиентов. Да? То есть за две недели, за две недели, те, кто вам ответил на смс на сообщения, те, кто вам ответил, вы делаете вот этот вброс. В огород камень бросаете, создаете эту интригу, дедлайн, интригу, говорите, что вот ажиотаж, вся информация будет вот тогда-то, не сейчас тебе сейчас ничего не расскажу, ну просто ожидай, Мне нужно будет только 20 человек. Воспользуйся ты этим, либо нет, не факт, что тебе это нужно, не факт, что ты подойдешь мне, но просто знаешь, что вот такое-то случится, и это случится обязательно. И будь готов получить информацию первым, первым. Если тебе это очень важно, и как раз вот в вот такую-то дату можно будет первым получить эту информацию. Вот. И будут люди, которые прям такие, прям они будут заранее вам писать, будут говорить: сообщи мне в первую очередь. Да, то есть, и вы это уже как ранний список, знаете, как в инфобизнесе, как блогеры, в интернет-маркетинге. Собирайте предварительный список, люди будут говорить, что, ну, некоторые, не, не факт, что все, возможно, никто, но потенциально психологически будут ожидать что-то необычного, от вас уже будут ждать предложения, и к вашему предложению будут относиться совершенно иначе, совершенно иначе, потому что вы создали всю вот эту благоприятную обстановку. А кто-то будет как в ранний список, ты мне сообщи в первую очередь. Люди уже готовы, да, то есть вы знаете, что вот этим людям в первую очередь вы сообщите, и эти люди, скорее всего, согласятся. Вот эти люди, они горячие пирожочки для вашего бизнеса. Ребят, насколько вам это интересно? Ну, при прикольной тактике. Ну, поделитесь своей некой обратной связью, дайте мне обратную связь. Вот две недели, за две недели. Очень важно, ни за день, ни за неделю. За две недели вы это сообщаете, за травочку фигачите, и вот через две недели у вас уже начинается э, вся вот эта вот подготовочка.